2 сентября на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума 2020. Казанский федеральный университет представил свои разработки на 27-й специализированной выставке «Нефть, газ, нефтехимия», которая традиционно проводится в рамках форума. Эти технологии будут играть решающую роль в ближайшие 10-20 лет в разработке нефтяных и газовых месторождений. Здесь представлен широкий спектр современных технологий, начиная с микробиологией и заканчивая цифровизацией в индустрии. Это позволит нам с минимальными расходами в кратчайшие сроки решать наиболее актуальные задачи. Цифровизация в этой отрасли промышленности поможет одному человеку решать те задачи, которые раньше решались большим количеством специалистов. Но в первую очередь внимание гостей привлекает, конечно же, кернодержатели, веерочки, и iPad с установленной программой дополненной реальности. В данной программе реализована модель одной из лабораторий, находящихся в Казанском федеральном университете. Она называется «Труба горения». Надевая шлем, гость оказывается в виртуальной реальности, а именно в одной из лабораторий Казанского федерального университета, где находится установка по вытеснению нефти различными методами увеличения нефтеотдачи. Гость имеет возможность подготовить эксперимент и также провести его. То есть у него сформировается наглядное представление о том, как проводятся данные эксперименты. Представленная разработка велась благодаря поддержке программы Алгорыш, позволившей обменяться опытом исследователей Казанского федерального университета и Бохомского университета прикладных наук Германии. Также на выставке был представлен еще один проект КФУ по автоматическому кустованию скважин. Раньше при Проектирование скважин, чтобы пробурить, разработать месторождения, это занимало очень много времени, так как этот процесс содержит много ручной работы, рутиной довольно-таки. Вот. Соответственно, наш проект помогает автоматизировать этот процесс, перенести часть а, дел а, на компьютер, и а, так компьютер помогает а, ускорить данный процесс. То есть не идет речь о том, чтобы полностью заменить человека, человеческий труд. Это, а, так сказать, помощь. Напомним, в церемонии открытия нефтегазохимического форума 2020 приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцин и другие почетные гости. Разработки Казанского федерального университета представили ректор Ильшат Гафуров и директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Танис Нургалеев. Диана Желенкова, Аделия Шамилова, Ледар Давильтяров, Универньюз.